Как попали на войну? Почему? Какая мотивация? Ну, с Майдан. На войну пришли с Майдана. То есть в Киеве, да? В Киеве, в Майдане. 30, какая первая судьба? 31 судьба. Почему Айда? Потому что Айда. Потому, Потому что, что? Майдан. Еще речка Айда. Да. да. да. И, и разные обозначения, идея по слову Майдан начали её ходить, ну там по-разному. Ну потому что сразу после Майдана оттуда брали людей, сразу без подготовки. вспомните Здесь... как? У -у -у. Сразу брали. Мы попали с 15 октября в плен. С полугода? Да. С полугода. У -у -у -у. Чуть -чуть. По Важно, Я позже чуть-чуть да, что... Какие обстоятельства? Именно чего мы попали. Блин, Ну вот а, почему так случилось? Где, где это произошло? Как это произошло? И ну, какие обстоятельства? Да, Пахмурская трасса смело, да смело. 32 был пост Между 31 и 32 Ехали выручать нас в армии. Суть команды была такова, что ребята ребят из окружения. Под прорыв, должны были прорваться. А сколько ребят на окружении находились? Нам на сказали 120 человек. 8 человек. Это группа итальянца. Мы шли на прорыв. Мы именно ехали. Первый пробивать дорогу. Получилось так же. Туда прорваться. Ехали на прорыв, попали в засаду на 30-й пост ехали и попали там в засаду по дороге. Это что там, в рапорту, на кем Ну да, они повесили флаг Украины, здоровье начали по нам вести мы ехали на микроавтобусе плюс, то есть фольксваген Т5, 8 человек у нас было, Прямо к ним туда на позицию заехали. Там приняли бой 8 человек. С чем принимали? Автоматическое оружие, АКС, автоматы. Ну, командир принял бой с... со Стечкином, с пистолетом. Бой был с, с ополченцами, с... ополченцами. Осетины. Осетины. Осетины там были, казаки, ЭБР. Это батальон такого командира полевого КП такой там командир полевой, как хулиган позывал. Ну, по слухам, то есть из-за того, что мы знаем, что там был 200 российский российская армия, то есть он герой России. А почему оружие было? Потому что нам было сказано, что мы Должны вывести просто людей, нам сказать, что договоренно... не ввязываться в бой. Договоренность, и коридор. Нам просто дали приказ. Два часа у вас есть времени, с правой стороны могут постреливать, постреливать, прорвайтесь. Добрый день. Вот... Мы стали прорываться, Прорвалось. Ну так прорвалось, попал засаду. У них там был серьезный район, очень серьезный. У меня человек сказал, что было там больше 200 человек в общем ну, Там укрепрайон. Ну да, у нас 8 человек, а их ну, больше 30. Деток. Они сами говорили, что у нас были В этом бою у вас погиб командир. Командир наш погиб итальянец. И парень. Первый боевой выезд у него был. Юра Ака. Пытались отбить от машины, от укрытия. Закидывали гранаты. И он накрылся с собой гранату. Первый погиб. Молодой парень. У нас, мы четыре человека получили ранения. Я, Руся, еще Ваня и Макс. Но еще было двое, но у них такие легкие ранения. Незначительные. Но То есть вы, одел, вы, вы вдвоем тяжелые были, да? Нет, был у нас один очень тяжелый Макс и, а, ой, да, и Ваня. Он потери у него было ранение в бедро, рядом с mm -hmm. артерией. Нам потом медики говорили, что а ухо ему там отрезали, когда нас плен взяли. Общем, Это прямо на месте ухо отрезали? Да. Когда у них столько вред... ранений, и они говорят, что это, такое, это еще не тяжелое. Плен нас брали РБР, РБР Бэтмен, Хулиган, Пластуны. Ну, в общем, у них там солянка была. Да, нас просто... сначала хотели там расстрелять, посадки изначально. Сразу все хотели расстрелять. Почему не расстреляли? Ну, ну, начало работать уже, наверное, видать, поздно. И потом и мы шли за казни. Нас хотело обменять на Айдаре. Потом они сказали нам, что решили нас оставить, человек, чтобы мы пошли на Айдаре. Но вы сначала представились... На... название. Сначала была такая. А я ошибаюсь. сразу сказала Айдар... Это снимал, поздавать. Нет, все все у нас там поснимали. Там Куда привезли? Привезли сначала нас. Ну да, какую-то их не указал на ума. Это от места дислокации этого подразделения до. Даля, да? Пытались расстрелять еще, да? Да, несколько раз там пытались расстрелять. Нас еще там пытались. У меня фамилия грузинская. Шаницы фамилия. Они нашли мой паспорт. Я сетина, когда прочитали, они сначала начали говорить, а кто тут грузин? Меня дал я. Ну, говорили это. Потом начали пистолета, вот и В госпитале нас спасли жизнь медики, они нас вынесли на операционный стол. А перед госпиталем тоже пытались расстрелять? Конечно. Кто, кто спас? Медики. тигра, тигра и кошка, табазыны, их не знаю, как называются, там чисто табазыны. Это женщина? Это женщина, О. она ферш, фершер, одна ночью. Она ночью. Правильно, не да, хотели, да. в общем, вас э -э оперировать, да? То есть да. вы не нужны. Но облаченцы хотели нас пустить и вот получается в двух случаев, да. да. что провокорировали, и прооперировали, дали расход. И, и не дали расход. И потом уже в область, ну, правильно? Нас да. на следующий день от насли в область. Вот нас, да. нас, да. нас, нас да. прооперировали, мы ну, там переночевали, получается. У нас пристегнули наручниками, сняли видео, чтобы все попали в сначала с нашими ну, большими ручниках. Да, да, да, я там кричал с ним, видел, меня я вам сейчас <сínt> <сínt> <сínt> Когда родные узнали, что в плену? Через увидела в интернете фото. Я да. кашу выклала в интернет, а так подзвонила. Через 37 дней я сообщил, да, когда к нам приехали эти сармонизации. Офицерский корпус. На первый, первый обмен была попытка через пять дней, да, говорите? Ну, в течение, да, вот, в течение через неделю. Да, через неделю. Угу. А почему совалось? Потому что нас хотели просто так отдать, ни на кого не поменять, просто отдать. А у них есть правило, что если не едут гражданские медики, а, например, едут военная медицина, значит, могут расстрелять. Но они этим мотивировались, что у нас сейчас где-то, Градом, где минами накроет, а потом скажут, что это вот такая... Окраслышишь? А своих... Да. И нет, наоборот, что Украина скажет, что это Азеновцы, пленных расстреляют. То есть пропаганда. И нас из-за этого не обменяют. Но Но я за длина с тем обменом пошел на обмен, а то все. М -м -м. Вроде бы из-за что, да. э, что происходило с вами? Допрашивали? Как допрашивали? Ну, где где вы находились все это время? Находили, когда в госпитале находились, у ББР, группа быстрого реагирования, реагирования была такая. Была такая. Вот. Нас приходили, допрашивали, да, спрашивали, кто, мы что. Ну так, медики очень не, не позволяли им с нами вести разеду. Они нас так вот опекали. Прессис такой, допустим. Ну да, чтобы не было давления. Но у них было интересно. Мы сразу сообщили, как только сделали выложили из наркоза, нам сообщили, что у вас будут менять на Юдаева. Все, уже было за них, сняли первое видео. Всех на одного. Шесть человек, да, на одного едаева. На этого хотели менять. И уже все, они начали нас готовить, как будто обмена на этого еда. Плюс показатели это Женевская конвенция по удержанию военного пляж. Ну а на деле они соблюдали это комментацию? На деле? Ну да. Кормили. Как Госпитал. кормили? В госпитале изначально нас кормили 4 раза в год. Иногда и ну иногда, да. Когда доктор был настроение, уже не пять. А потом? Держали под замком, под колором, водили. А когда вас перевели комендатуру? 23 декабря нас перевели. К тому какой раз хотели вас обменять? Это уже был, наверное, второй или третий, третий раз. Да, не, но ну, кандидатуру у нас передали на обмен. Нас изначально было в камере сколько у нас? Восемь человек всех. Почему наши а -а -а. двое в подвале сидели наших пацанов. До этого уже двоих наших обменяли и перевезли в областную больницу и их оттуда забрали. Нас мы считали, что у нас четверо, но нам сообщили, что одного расстреляли из нас такого «поднаруг» Васик был, позывной гуси. Нам сказали в ноябре, а да, роману нам сказали, что расстреляют. Ну, да. ну да. Но я потом с ним встретился в плену. Он И... остался здесь? Да, его он... за два часа до расстрела спасли русские спецназовцы. Это расстреляли Бэтмена, на говоря. Там была такая а, черная понятно, сотня. Понятно, как спасли. Да, была такая черная сотня. Такая. И там Бэтмен расстреливал гражданских, ополченцев своих. То есть это был очень страшный человек. Вместе мы просидели в плену, просто на месяц. Потом вы остались в Луганске, а вы попали в Донецк. Ну, Но в, в нормально было. Лучше, чем в Луганске? Да, ну, сказать, ну, прессовывал это, дознаватель это, допринимавший. Что, что на допросах спрашивал? А? Что на допросах спрашивал? Не принимал участие в боевых делах. Только это? Идите, иди, иди. Мы дети, караульные, всё. Быть не быть, караульные и все. Спрашивали чаще всего, ты зачем сюда пришел? Ой! Это самый задаваемый вопрос вообще. Кто на Все, все. Кому или начиная от рядового, заканчивая полковым. Ты зачем на мой земля пришел? Когда осетины приходили к нам в палате, когда лежали в областной больнице, у нас там был крестный пахун. Нас, как, всех показывали. ты в зоопарк ходили. А тут к нам. А тут у нас в живи. Осетины приходили толпами, играли с нами в считалочки. Это считалочка, это вот он, цифру называешь. Говорит, а кому-то считает 4. Четверо разом, сегодня ночью ты живу. выпало на макса. Выпало на макса. Выпало, но очень тогда переживали. Нам охрану поставили, а поставил свою охрану. А вы могли убежать? Куда куда? Да. А наоборот, они поставили ширину. Что посетины их не считалочки, не расстреляли. Посетины приходили, каждый из них рассказывал, что это он баня отрезал ухо. А Человек, и каждый, человек 30 приходил и показывал их. А тоже психологическое давление, вот, физического госпиталя, да, как такого не было, Этот пацанам не повезло, тем, которые в подвале… В подвале, а, да, в подвале да. у Бэтмена, который… Да, в подвале у Бэтмена, там сидел такой улепишек из нашей группы, поднорук. Вот, вот этого поднорука очень сильно там избили, да, порвали он все, он все, он что он все, что можно, потому что получилось так, что кто-то сказал, что он… Сам командир. Его очень сильно избивали. Родственникам сообщили, что он 200, что его, просто, ну, убили, что его нет. Его там очень сильно избивали, месяц был пристегнут наружником. Никому нельзя, не ходили, не лень. Он уже просил, что и Получается, сколько вы в целом просидели? Я просидел поспяти дней. 269 дней. После пяти дней 9 месяцев. Выводили вас гулять? Выводить нас начали. Где-то в конце мая, ну июня, в начале июня даже. А так просто 40 минут. 23 декабря мы сидели в камере, вдвоем сначала. Ну и быстро обменяли. То есть полгода вообще считали? Да, полгода да. мы сидели на да. окнах. Прилам, а окон ничего? Первый Первые трое суток нас не кормили. Трое суток мы кормили. Потом в Корбе выживали Ну, коровы, а потом, ну и шелка. и коричневая, перловая, пшенная и вермишельная. Солданская семья. Да, солданская Чая нету, чая нету. Все решалось через ополченцев. То есть были такие люди, которые с их стороной, ну, Так же, как у нас. Я, например, если попаду, там, где бледные делятся, я по-любому там пачку снял там, бухай хлеба, чай там, там надо, там тяжело. А в само помещение холодное было там? У, У нас по не утрам конденсат собирался на дверь, дышать нечем, сырость, кровь, кровь, сырость, это подвал, общежитие, там нет захода, там Худ гражданские там. сидели, люди в них, тоже в, в комендатуре, по 4 месяца, по 5 месяцев, то, То есть, наверное, если проукраинская оппозиция, а высокие ваще. хунты... Я в Донецке сидел, а. сидел, приходит человек там, на работу, все через МГБ. Приходит человек, питает, есть там какая-то работа, там, чтобы заработать бабушку. Есть, на подвал, появится работа, потом выпустит все там беззаконие, без все порядок. А вас привезли в Донецк и потом как обменяли мы Донецку два месяца У а Тебя чуть, чуть раньше, да, обменяли? В феврале, когда ты в Бальцинске mm -hmm. А теперь? Меня тоже должны были обменять. Мне сказал начальник УБИ, Ваня, Руслан, священник домой. А еще офицеры сидят, думают, что у меня больше всех уж что привилегия. Я же вышел с третьей камеры, где все есть, там большая камера. Он меня перевел во вторую маленькую, там, где я изначально сидела. Ну вот, ну теперь я дома. Mm -hmm. И посадил, вот с февраля еще я сидел до июля месяца. Какое чувство с каждым неудавшимся обменом? Что, что ну как это происходит? Что вы чувствуете? Да, да, да. Не, Нет, ну, я бы сказал так лучше. Надежда, она всегда есть. Непонимание.